Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, откуда вы от меня приехали? Приехали с Воронежской области Долго добирались? Ну, полтора суток Как ребята вас встретили? Все хорошо, отлично, доброжелательные парни Скажите, пожалуйста, машина понравилась? Да, машина устраивает, очень хорошая Работали когда-то с такой техникой? Да Под ваши задачи подходят? Да, под наши задачи подходят Какие-то нарекания есть в технике? Нет, нареканий нет. Скажите, пожалуйста, работали с нашей компанией? Да нет, первый раз. Первый раз? Сотрудничество понравилось? Сотрудничество устраивалось, Удачи вам, до счастливого пути, хорошо добраться и чтобы техника приносила спасибо. наши только положительные эмоции и помогала в работе. Спасибо. Спасибо, вам тоже спасибо.